Вот интересно, да? Раздаемся, рождаемся, живем, уходим. мы говорим, совет нас, В общем. Конечно, эта история может случиться с любым, с кем угодно, но настоящее случается не со всеми, было Это правда. Но, несмотря на расстояние в жизни и смерть, эти двое все так же тянутся друг к другу, несмотря ни на что. И, конечно, самые необыкновенные глаза — это ее глаза. Как живые, переливаясь, журчали и Возле рыка, я помню впервые, Глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые, А ярче звезд очей твоих красот. А их Ведь только у любимых людей глаза необыкновенные, Вы знаете, они как магнит, И ты идешь за ними, лишь понимая, Что только у были, есть и будут Самые прекрасные глаза. Прекрасный глазок